Утром, после ночного дежурства на КП, Гурский стал разыскивать летчика Шабалина, который сегодня с остатками эскадрилии улетал на Кавказ. В эту ночь все исправные самолеты покидали Херсонесский аэродром. Гурский решил передать Шабалиным письмо жене и все наличные деньги, так как понимал, что выбраться самому отсюда, скорее всего, не удастся. Ему необходимо было встретиться с ним утром, он боялся, что днем не сможет его найти в хаосе и неразберихе, которые царили на аэродроме в последние дни, но Шаблина, как назло, на месте не оказалась. Кто-то сказал, что он еще ночью поехал в Камышовую бухту. К грузкому ничего не оставалось, как ехать за ним. Решил ехать на мотоцикле, хотя знал, что днем это довольно рискованно. Прошлой ночью ему пришлось ехать в и давать задания. В очередной раз оборвалась связь. Был сильный артобстрел, и поначалу он чувствовал себя не очень уютно. Свист снарядов, взрывы. Но как только мотоцикл поднес его слязгом по бездорожью, с отчаянной тряской он ухапах, сразу стало легко и спокойно. Он слышал свист снарядов. Все заглушал сам взрыв, и в лунном свете возникал взлетающий столб из земли огня и металла. Эти столбы вырастали, как стволы гигантских фантастических деревьев, разбрасывали вверх и стороны ветви кроны, а потом осыпались на землю горячим железно-каменным дождем. Иногда свет прожектора успевал подсветить эти жуткие метаморфозы, облекая символ разрушения и смерти в удивительные сказочные одежды. Наперекор оглушающим взрывом, методично долбившим землю, Гурский запел, стараясь перекричать грохот мотоцикла. Утробные звуки спор этой земли и всю многоголосную, многоэтажную канонаду, потрясавшую залитое, лунным светом пространства. Тревожная ночь как бы вслушивалась в разрушавшее тишину и покой звуковое действие в грозную какафонию, которого вплетался его дрожащий от тряски голос. Раскинулось море широко. Но то был ночью, а днем такой аттракцион мог стоить жизни — Мессеры гонялись чуть ли не за каждым человеком, не говоря уже о мотоциклах и машинах. Однако Гурский решил все-таки раскнуть. Какая разница днем позже, днем раньше? Он выкатил из укрытия мотоцикл, проверил бак, бензина должно хватить до камышевой бухты и обратно. Сунул пакет с письмом и деньгами в планшет и завел мотоцикл. Надо было побыстрее проскочить аэродром, который сильно обстреливался и, обогнув двойную казачью бухту, повернуть на северо-восток Камышовой. Миновав аэродром, Гурский выехал на дорогу, ведущую вдоль моря на мыс Фиолент. Он торопился. С юга со стороны солнца заходила группа бомбардировщиков. Немцы все были пунктуальны и бомбили по четкому расписанию. Гурский уже успел повернуть налево. На проселок, огибающий Казачью бухту, когда на аэродроме раздались первые взрывы. Благополучно доехав до поворота на Камышовую, он с удовольствием отметил, что пока ему везет. Но через минуту стало ясно, что радовался преждевременно. Дорога была вся изъедена воронками разного размера и глубины. Ему приходилось все время лавировать между ними, как прислалами. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Он не слышал выстрелов, но неожиданно увидел слева на дороге взметувшуюся ровной строкой фонтанчики каменистой земли. Длинная полуметная очередь легла всего в двух метрах от него, и тут же черная тень хищной птицы крестом промелькнула по обочине. Он еще не увидел врага, но услышал рев самолета выходящего из пике. Мессер пронесся над ним, оглушив ревом мотора, взмыл вверх и пошел на второй заход. Рано радовался, подумал Гурский, остановил мотоцикл у пыльного куста, а сам бросился в большую воронку рядом с дорогой и вжался в рыжий каменистый склон со стороны атакующего самолета. Он слышал нарастающий рев стервятника, несущегося вниз, чтобы его уничтожить. Гурский почти физически ощутил, что чувствовать воздушный пират, как будто это он сам сидел в кабине пилота. Стремительно приближается земля с далеко маленькой воронкой, где он, как жалкий червяк, пытается спрятаться, зарыться, спастись. Он видел, как фашистский аз с дьявольской улыбкой ловит его в прицел и с нетерпением сжимает гашетку. Не успел Гурский решить, чего ему ждать. Бомбы или пулеметные очереди, как мессер, взревев и снова глушив, его круто взмыл в небо. Ни бомбы, ни пулеметной очереди не было. Почему? Может быть... Фашист решил не тратить патроны зря, а стрелять наверняка. Между тем, мессер неожиданно сделал разворот и ушел в сторону Камышовой. Это задача Лагурского. Он не стал терять ни времени, ни времени, сел на мотоцикл, прибавил газу и лавируя между ямами, как заправский гонщик, двинулся вперед. Однако не проехал он и двухсот метров, как увидел. Что, что с той стороны Камышовой навстречу ему, на бреющем полете приближается все тот же хищник. Гурский остановился, но место было неудачно. Ни одной подходящей воронки, в которой можно было бы укрыться, он упал в неглубокую рытвину, оставаясь почти весь над поверхностью земли. Немец явно его перехитрил. Вот и все. Мгновенно мелькнула мысль, и как фотоспышка памяти высветила жену и детей. Сердце бешено колотилось, но он был спокоен. Значит, это судьба. Понимая всю бессмысленность своего поступка, Горский вытащил из кобуры ТТ и приготовился встретить врага с оружием в руках. Мессер стремительно приближался. Гурский пристал уже был готов стрелять, но, не долетев до него метров сто, самолет с разворотом взмыл вверх, сделал бочку и ушел в сторону Камышовой. И опять ни бомб, ни стрельбы. Что это? Гурский не верил хороших фашистов. Он выругался. Глумится, сука. Хочет поиграть, как кошка с мышкой. Не получится такой игры. Он встал, подошел к мотоциклу, хотел спрятать пистолет и вдруг осенило. Да просто он паскуда расстрелял весь боеприпас. Вот и пугает. А что ему остается делать? А я, дурак, ползал, извивался, как червяк и перед кем. Конечно, Гурский знал, что с утра до вечера над аэродромом баражирует МЕ-109. Когда приходит смена, заходят на цирк, петерование, бросают две-три бомбы и уходят домой. Летает безнаказанно, опускается до 50-100 метров, ведь наши днем не летают, только в сумерках и на рассвете, когда сопровождают штурмоваки, а из зенитных батарей осталась лишь одна боеспособная. Вот она. Они и обнаглели. И этот шутник из тех отбомбился, шел домой и решил попугать. Ну посмотрим, надолго ли его хватит.